Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами сегодня Ломонос Петр, опытник с огромным стажем. Что мы поговорим? Сегодня мы поговорим о сидератах, которые будут лучшими осте картофеля. Над ну, вы сами знаете, что картофель такая культура. Она, конечно, урожайная, дает приличный урожай. на картофеле бывают фитофтора, на картофеле бывают нематода и не всегда мы вот картофель высаживаем после картофеля. Потому что картофель, как бы, это он выносим на культуру, он дает хороший урожай при посадке картофеля по картофелю. Но, тем не менее, после картофеля могут расти и другие растения на следующий год. Поэтому... Очень желательно, для того, чтобы почвы не было болезней, не было вредителей, и сорняков не было, мы постараемся нашу площадь занять, заняться сидератами. Какие сидераты подойдут? Вот, например, у меня убран ранний картофель, на следующий год здесь будет расти лук. Поэтому, как сидерата, для того, чтобы отпугнуть нематоду, у меня посевная горчица. Посевная горчица, она своими корневыми выделениями убивает нематоду, Соответственно, обеззаразит почву. Ну, это как бы частный, частный, частный пример. Вот. Но это, Такие сидираты, как горчица, они, конечно, подойдут при, ну, при посадке до 25 августа. Ну, на улице Сентябрь, конечно, уже с, с горчицей мы опоздали. Потому что как бы в эту пору многие еще покупают горчицу, покупают речку, покупают рапс, высевают. Но смысла большого сеть в эту пору эти сидераты я уже не вижу. Почему? Холодная погода становится прохладная. Сидераты к наступлению заморозков где-то достигают 15 сантиметров высоты. То есть они не создают ни массу, ни они, они не оказывают заметного влияние на микрофлору почвы. Уже их время ушло. Что можно посеять в сентябре месяце для того, чтобы обеззаразить почву, вот, и чтобы почва была пригодна и под картофель, и под другие культуры. Выбор сидератов тут не так уже и большой. сидератов основные это злаковые, это озимая рожь, это, это овес. Вот в эту пору еще можно, можно посеять озимый рапс, и в эту пору можно, можно посеять э, вику, вику и белый клевер. Ну Белый клевер мы будем в том случае сеять, его можно сеять до 25 сентября, что он будет, с учетом, что он будет оставаться весь следующий год на участке. Здесь можем высеять, он перезимует прекрасно, и что следующий год он будет обращать почву. Но у нас не всегда получается, чтобы у нас так земля пустовала, как бы под таким паром под белым клевером целый сезон. Нам необходимо, чтобы уже земля на следующий год была, была в обороте. Азимая рожь, конечно, хороший сидерат, она глубоко проникает в корни, 2-3 метра корневая система проникает, уничтожает мимотоду, уничтожает многих ну, болезнетворных микроорганизмов. Но есть большой минус у нее, что на следующий год, даже будучи скошенной и заделанной в почву, она может прорастать, вот. что это является минусом. Поэтому, наше внимание, мы обратим на вес. Овес, почему овес? Потому что овес до наступления заморозков успевает дать массу высотой где-то 50-60 сантиметров. То есть масса очень хорошая. Хорош, хорошая масса. Эту массу еще можно, почву пока не замерзшая, можно заделать почву. Заделать почву, то есть улучшить э, органическое вещество, увеличить количество органического вещества в почве. Улучшим количество органического вещества в почве, значит на следующий год все будет лучше расти. Вот, ну и далее, тут как бы некоторые боятся чего, что все злаки привлекают проволочников, то есть та же и рожь может, проволочник идет, но уже почва начинает холодать и проволочники уходят на глубину, поэтому злаки, которые будут, будут на этой земле расти на северную пору, как бы проволочника уже не привлекают, потому что он уже уходит глубже, запоминайте этот момент, вдобавок. То, что есть на злаках, те болезни, та же ржавчина или та же головня, они не передаются важным культурам. То есть, важные культуры совершенно не пострадают. Поэтому смело обращайте на эти, сидера, на эти сидераты свое внимание. Ну, а зимый рабс также э, подскажу тоже, что он тоже будет обеззараживать почву, не хуже будет, конечно, той же горчицы расти, но опять же, его весь минус, что он весной, и раб, и та же века зимы, они весной будет прорастать. Поэтому вам придется бороться потом с ними, как с сорняками. Ну и самое главное правило, чтобы сетират был хороший на вашем участке, чтобы зашищал, это густой посев. Норму посева увеличится два 2-3 раза. Сеют густо, за счет этой густоты, значит, заглушает все сорняки, которые на участке сорняков нету, ну и давая своими корневыми выделениями, вот, э, или потом зеленой массой, он убивает в почве различные болезни и вредители. Так что, надеюсь, вы запомнили э, сидераты, которые можно посетить, а что в сентябре месяце. Напомню, озимая рожь, овес, ази, вика махната ли, или озимая, белый клевер и озимый рапс. Вот весь выбор культур. То, что подходит для ваших климатических условий, смотрите сами. Что вам позволяет, ну, позволяет погода, время вырастить культуру. Ну, я думаю, что овес, ставка будет самое надежное. Потому что, что в, любо, в средней полосе он всегда успевает дать хорошую зеленую массу. И весной не доставляет хлопот. Даже если вы не успеете его заделать в почву, он прикроет почву. Весной ваша почва не будет трескаться под лучами солнца. Она будет сохраняться рыхлой и, и, и свежей, как говорится. Вам отличных, отличных урожаев, поменьше болезней родителей на участке, ну и радости от работы на земле. До новых встреч!